День добрый дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и небольшой урок по замечательной программе Camtasia Studio я вам сегодня покажу как с помощью этой программки сделать призыв на мигающую кнопку в вашем ролике для лучшей конверсии мигающая кнопка привлекает внимание если вы еще дадите призыв голосом в самом ролике нажми на эту кнопку то чаще всего люди будут нажимать и Переходить по ссылке которая закреплена по этой за этой кнопкой значит как же такую кнопочку сделать значит вот у меня запущена кампания загружен уже ролик в который я буду вставлять кнопочку вот он что из себя представляет здесь две дорожки одна дорожка это запись веб-камеры вторая дорожка это запись с экрана теперь мне нужна кнопочка значит кнопочку можно сделать конечно используя инструмент Самой Camtasia Studio, вот он, этот инструмент. Значит, здесь Camtasia вам предлагает возможность нарисовать какую-то кнопку, ну, например, вот такую вот. Позиционируете на экранчике плеера вашу кнопку, изменяйте ее размер, двигайте в нужное вам место, да, и пишите текст, который должен быть на этой кнопке. Ну, например, присоединяйся, ну, желательно по-русски, да. Можно менять, конечно, размер этого шрифта. Когда набрали, придется его выделить. да. Вот, все сразу же отображается в окошке вашего плеера. Можно менять текст, можно включать различные эффекты. Все это достаточно понятно. Можно менять цвет самой кнопки, включать рамку для этой кнопки. Ну, пощелкайте, посмотрите. Но с моей точки зрения, кнопки, которые делает Camtasia, они не очень красивые. Ну, такие, скажем так, понятно, что это сделано в Камтазии. Поэтому, если хотите сделать что-то реально уникальное, вам необходимо вставить в видеоролик, нарисованную кнопку. То есть, где взять картинку кнопки? Ну, опять же, идем на знакомый всем Яндекс, раздел картинки и наберите что-нибудь красивое, кнопка для сайта. Здесь вы найдете колоссальное количество кнопочек для сайтов. Можете выбрать понравившуюся вам кнопку, например, вот такую оформить заказ, да, сохранить себе ее на компьютер и вставлять уже в видео. Но я бы вам, конечно, предложил воспользоваться теми инструментами, которые я вам дал. Это инструменты, набор ударной графики для сайта. Здесь колоссальное количество кнопок, хороших и разных, причем они в исходном формате, то есть в формате Photoshop. Есть уже готовая формате GPG, в который можно вставлять, а можно э, эту кнопочку открыть в формате Photoshop и внести нужные вам извинения. То есть сделать вообще любую кнопку. Значит, как работать с Photoshop? У меня записано несколько уроков. Очень простых, основные действия, в том числе и работы с текстом. Посмотрите. И проблему с кнопками вы решите раз и навсегда. Я кнопочку уже нашел для себя. Вот она, эта кнопочка, сделанная как раз из этого раздела. Через функцию Import Media я ее просто взял, загрузил себе на Клебин, на рабочий стол. Что теперь я делаю? Во-первых, удалю сделанную кнопку в Камтезии, затем просто возьму и перекину на стол кнопочку нарисованную. Опять же, инструментом позиционирую ее в нужное место на экране, изменяю ее размер. Вот такая красивая кнопочка. Теперь, как сделать, чтобы эта кнопка мигала? Потому что если я сейчас просто-напросто растяну эту кнопочку по своему ролику, мигать она не будет. То есть она просто будет находиться в нужном мне месте экрана и все. Если вы хотите, чтобы эта кнопочка мигала, вам нужно ее по дорожке наложить несколько раз. Причем время мигания зависит от длины Ваши кнопочки. Вот, например, сейчас она у меня лежит порядка 4 секунд на экране. Да? Можно, например, сделать поменьше. Пользуйтесь масштабом, чтобы было удобно, потому что здесь время длительности кнопки небольшое. Увеличивайте масштаб и работайте более спокойно. Значит, вот я положил кнопочку на экран. Она у меня будет лежать вот одну секунду. И потом она исчезает. Вот мигание это как раз чередование появления и исчезания этой кнопки. Беру ее, копирую. Делаю операцию копии. Правой кнопочкой навожу на расположенную на дорожке кнопку. Да? Правой кнопочкой нажимаю и выбираю действие скопировать. Затем позиционирую маркер в то место, где нам не снова должна появиться. Если неудобно мышкой, двигайте ползунок с помощью стрелочек. Вот, например, оставляю несколько секунд, чтобы кнопки не было, а затем, опять же, правой кнопкой мышки щелкаю и говорю вставить. Все, вот кнопочка расположилась. Ну, аналогично. Отодвигаю ползуночек на такое же желательное расстояние и опять же говорю вставить. Вот Можно сразу же несколько кнопочек выделить, уже расположенных по вашей дорожке. То есть, для этого щелкаете на первую кнопочку, прижимаете Ctrl на клавиатуре, щелкайте на вторую, на третью. Вот три кнопочки выделил. Правой кнопкой на любой щелку выбираю операцию копирования. И опять же позиционирую маркер, откуда они мне должны расположиться. Говорю вставить. И уже сразу три кнопочки у меня появляются на, на экране. И вот посмотрите, что у меня получилось. Как это теперь будет выглядеть в ролике. Нажимаю кнопочку play, смотрите, появилась, исчезла, появилась, исчезла, появилась, исчезла. Вот это уже пошел процесс мигания. Пошел процесс мигания, но так как кнопка резко исчезает и резко появляется, это, конечно, не очень красиво смотрится. Поэтому я бы вам рекомендовал на кнопочку наложить переход. Я сейчас удалю кнопки, да? Вот оставлю две. И на примере двух кнопок вам покажу. Значит, что значит переходы? Переходы вы можете накладывать на любые картинки, на любые дорожки. Нажимаем инструмент «Переход». Вот. Camtasia показывает, какие переходы у вас есть. Я вам рекомендую делать переход «Плавное исчезание» и «Плавное появление». Значит, Этот переход у нас выглядит, ну, например, вот так вот. Исчезло, появилось. Либо еще хорошо работают интересные переходы. Это сдвиги, вот такие выдвижения. Ну, это все просто нужно смотреть на экране, что вам больше понравится. Я сделаю вот такой вот переход исчезания. Вот. Накладываю ее на начало кнопочки. Вот он появился. Опять же, сделаю масштаб побольше, чтобы удобнее было работать. Так, чересчур. И накладываю на окончание кнопочки. Вот. тоже сделаю со второй кнопочкой на начало и на окончание что сейчас будет происходить посмотрите, кнопка будет не резко исчезать а плавно появляться и плавно исчезать, вот в этом случае теперь длительность самой кнопочки вы можете немножко увеличить вот таким вот образом кстати, время исчезания и время появления очень тоже просто редактируется щелкайте на сам переход и опять же таскаете за край перехода то есть вот это будет регулироваться как долго у вас будет кнопка исчезать как долго у вас кнопка будет появляться при наличии перехода в кнопочке можете вообще вплотную поставить почему потому что это как раз и будет эффект мигания такой классический эффект мигания она исчезла затухла потом аккуратно появилась вот видите вот вот. но переход какой то не очень я наложил <laughs> то есть можно попробовать наложить какой нибудь другой переход например вот это исчезание или затемнение кнопочки вот таким вот образом подобрав длительность и тип перехода вы создаете например две кнопочки затем их выделяете придерживая Ctrl, копируете и размножаете по вашей дорожке вот таким вот простым способом у вас появляется красивая мигающая призывно мигающая кнопка Значит, желательно кнопочку располагать в каком то видном месте вот это не дал не должен быть угол вашего ролика кнопочка должна располагаться где то э в центре золотого сечения золотое сечение еще раз повторюсь это Точки пересечения двух параллельных линий у вас. Вот, например, вот это вот и есть точка золотого сечения. Здесь эта кнопочка будет бросаться в глаза по-любому. Вот одна позиция, вот вторая позиция, вот третья позиция для золотого сечения и четвертая. Подберите размер этой кнопочки, подвигайте, например, другие элементы в вашем ролике и получится замечательный, хороший, призывный ролик. Благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца. Всем удачи. Будут вопросы, пишите в комментариях под данным видео.